Здравствуйте, меня зовут Олеся, и мое зрение было минус 6,5. На операцию я настраивалась целый год, и вот наконец-то решилась. Операция проходила вообще безболезненно. Я, конечно, очень сильно боялась, очень сильно нервничала, но врачи и весь персонал очень помогли, очень успокоили. На протяжении операции, хоть она была и очень быстрой, меня держали за руку и говорили, что нужно делать. По четким контролем доктора Шиловой Татьяны все прошло просто безупречно. Сегодня второй день после операции я вижу сто процентов, и я очень счастлива.